Я считаю, первое, да, действительно, международная банковская элита, да, действительно, и правительство, принадлежащее этой международной банковской элиты, и центробанки, которые он приводит в пример, действительно будут всеми способами пытаться ограничить, контролировать или запретить хождение криптовалют. Но... Я полагаю, у них это не получится, уже не получится. Они упустили тот момент. Ни этот проект закона Российской Федерации, который мне кажется абсолютно нелепым, вот высказывайте свое мнение внизу, что вы считаете на этот счет, ничего не сможет сделать. Ни вот такие вот деятели... Единственное, что они смогут сделать, они могут манипулировать курсами валют. И мы с вами прекрасно видели, в декабре произошла такая манипуляция. Но что произошло? Дело в том, что и члены этой самой элиты, они тоже входят в эти самые криптовалюты.